игра шеволерную дипломную работу хотя по идее вы должны быть права ну ладно второй слайд рассказывайте да всем доброе утро я работаю в компании «Платформа». Это IT-компания в сфере тарифного регулирования. Мы разрабатываем отечественное программное обеспечение для социально значимых направлений. Это городская среда, благоустройство, проект раскрытия информации. А наши клиенты – это 67 регионов страны, это государственные органы и бизнес-направления, три федеральных министерства – это ФАС России, Минстро и Минэнерго. И более 92 активных пользователей системы. Наша команда, у нас работают 94 человека в команде, потому что в 2022 году мы приняли 42 человека. То есть компания, неожиданно для всех, выросла очень сильно. Наши сотрудники работают в офисах Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, а также удаленные из Красноярска, Ростова-на-Дону, Тюмени, Ульяновска, Калининграда и других регионов страны. Можно переключать. Цели и задачи моей проектной работы. Цель это трансформация внутреннего контента, для донесения до сотрудников ценностей компании и вовлечение в корпоративную культуру. Задача это оценить текущее состояние контента, составить план контент-менеджмента, трансформация контента и измерение KPI это через опросы и аналитику активности. Угу. Можно дальше. А, проблемы. А, нет внутренних интересных социальных сетей и, кон и контента в целом. А, мало проектов для вовлечения сотрудников в корпоративную культуру компании. А, компания за два года выросла в два раза. А, хочется писать информировать больше для трансляции наших корпоративных ценностей и изменений внутри компании. Многие сотрудники не понимают, чем занимаются разные отделы и что происходит в жизни компании. Угу, можно дальше. Судебная аудитория – это удаленные сотрудники. канала коммуникации – это корпоративный портал Инстаграм. Какие бы есть проблемы – это непонимание многих рабочих процессов. И есть состояние удаленности от коллектива, так как сотрудники у нас работают в регионах. Угу, можно дальше. Следующая целевая аудитория – это офисные сотрудники. Каналы коммуникации – это Slack, корпоративный портал, Instagram. Какие есть проблемы – это редкая посещаемость офиса и не проявляют никаких активностей. Даже несмотря на то, что мы работаем в офисе. Сотрудники вне социальных сетей. Каналы коммуникации – это электронная почта в основном. Slack – это корпоративный портал. Проблемы не пользуются социальными сетями, поэтому не видят большую часть коммуникаций. Можно дальше. План мероприятий по реализации проекта. Первое это вовлечение сотрудников в корпоративную культуру компаний. Какие могут быть приняты решения? Это развитие корпоративной социальной сети, это Instagram. Рассказывать больше истории это сторителлинг на корпоративном портале. У нас уже была такая история. Она, в принципе, мы активно пользовались историями на портале нашем, но прекратилось администрирование этого проекта. У нас не было вообще внутрикомы никогда в компании. И вот хочется эту историю возобновить. И корпоративная газета. Но тут как бы Инстаграм и больше корпоративный портал, потому что кто-то пользуется Инстаграмом, кто-то корпоративным порталом. Разная целевая аудитории. И, как проверим, KPI, KPI это лайки комментарии, личные сообщения от сотрудников. И между разговорами на корпоративах и на кухне. Даже я очень много общаюсь с сотрудниками. И, кстати, очень много сотрудников активные и рассказывают про наши проекты. Угу. Можно дальше. А, информирование сотрудников о рабочих процессах и обучении чему-то новому какие будут инструменты, это подкасты интервью с сотрудниками, это видеоформат. То есть кому-то нравится больше слушать, кому-то смотреть. И как проверим 5 то же самое. То есть у нас, получается, подкасты и видео, они транслируются на корпоративном портале, там тоже можно ставить лайки и комментарии, можно писать личные сообщения, также между разговорами с сотрудниками, и хочется еще провести опрос после проекта обязательно, чтобы понять, насколько это было эффективно. Угу, можно дальше. И, итоги проекта. Мы уверены, что сотрудники знают и понимают ценности компании. Формирование контента во внутренних социальных сетях, это Инстаграм и корпоративный портал, повышение вовлеченности сотрудников в корпоративную культуру и понимание всех рабочих процессов. Угу. Дальше. Команда проекта – это менеджер по внутренним э, коммуникациям. Это я, все идеи реализации. Директор по кадрам – это согласование проекта. Административная группа составит трех человек. Это помощь в реализации проектов. Дизайнер. У нас есть э, свой дизайнер в компании, который, возможно, будет помогать в, э, в стиле корпоратив, по корпоративному порталу и социальных сетях. Э, системный администратор. Без там вообще никуда. И сотрудники амбассадора.